Всем привет, дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. В этом видео у нас на обзоре будет проект, называется Heater. В общем, давайте я вам сейчас расскажу, как у нас работает, что у нас имеется. Новый листинг, кстати, на бирже у нас появился. Сейчас мы об этом всем поговорим. В принципе, вот мне такие проекты нравятся, потому что сеть у них своя и как бы они задают те тренды, от этой сети можно просто строить дальше свою сеть, и здесь можно просто-напросто скачать кошелек и прям в кошельке полностью все построить и запустить свой токен и поделиться с ним, я не знаю, там, с друзьями, с кем угодно, создать свой проект на базе этого токена, ну, как-то так, в принципе. А, ладно, что у нас вообще здесь, можно купить, можно не купить, можно торговать, можно делать все что угодно, Давайте перейдем. Здесь есть более так русская версия для нас. Вот почему я жрю, что мне понравилась новая архитектура. И самое главное, то, что меня больше всего радует, это создание своего токена несколько кликов. Это реально все просто. Это как обыкновенный кошелек, как когда мы когда-то давно еще майнили, занимались постмайнингом. Скачиваем кошелек, вписываем свою фразу, Насколько там, я не помню, 12 слов Или сколько там, ну не в этом суть Вписываем фразу, появляется у вас кошелечек На этом кошелечке вы уже Можете получать Отправлять бабосики а, Также а, Что самое главное То, что прям в кошельке Можно будет создать Свой токен Там комиссия, не помню, кольца 50 токенов, что такое Это сейчас в районе там, 20 или 30 баксов то есть максимально быстро создаете свой токен и можете запулить его куда угодно на этой данной как бы так, сети. Здесь очень много разных видов применения, как можно это применить. В принципе, они хотят это все запустить как инструмент, который можно будет реально применять. Это вот как бы реально работающая криптовалюта, не то, что там какой-то там биткоин, да, его просто так. Почему он сейчас так важно? Потому что это первая валюта, его создали первым, на самом деле там он уже сам себя изживает. Эфириум, ну еще на плаву более-менее держится, там просто комиссии бешеные. А, блин, а вот это вот реальная нормальная тема. Своя сеть, от этой сети можно дальше вперед двигаться, свои монеты создавать, а, также под бизнес можно все это загонять. И полностью у вас будет токенизированный там на блокчейне ваш бизнес. По плану, что у нас по плану? Тут у нас белая бумага, поддержка NFT. Ну, в принципе, как и везде. Это, это как бы сейчас уже особо никого не удивлять Сейчас каждый день выходит миллион проектов. Есть, которые реально хорошие. Есть, которые просто скам, либо на которых можно в, крат, в краткосрок срок быстренько заработать. И здесь же у ребят все настроено, все подготовлено, биржи путевые имеются, уже объемы торгов хорошие имеются. А, как вы видите, токен в принципе с момента сначала своего существования двигался-двигался, потом пошел вверх. И пик у него довольно-таки неплохой был, там почти под 2 доллара. Ну там доллар 60, доллар 70, Но это уже лучше, чем 10 центов. Сейчас, конечно, вся валюта ввалилась. В данный момент монетка тоже со всеми, конечно же, просела. Это как бы на общем фоне из-за этой всей паники. Биржи AscentX имеются. Ну, это слабая биржа. Вот, кстати, у KuCoin них хорошая биржа. По KuCoin у нас тут хорошо все. Торги хорошие. Объемы у нас точно так же хорошие. Имеются на CoinMarketCap. Как бы все в основном отсюда и отталкиваются от, данной, от данного сервиса. Что еще? Кстати, у них есть YouTube каналчик. Ссылочку тоже оставлю в описании. Кому интересно, подписывайтесь на данный YouTube канал. А по Twitter у них довольно-таки серьезное сообщество. 26 тысяч человек. Для данного проекта это прям вообще супер. Вот у них недавно был листинг 19 мая сразу же у них тут ивент будет на 15 тысяч USDT так что если интересно можете залетать поучаствовать в данных мероприятиях как по мне как вы видели сейчас только что график курс да, какой там был в принципе так на самом деле если сказать честно можно купить любую криптовалюту потому что она потеряла больше 50% от того что она нагнала от своих определенных максимумов и я думаю, как минимум в ближайшее время сейчас очень немного поковыляется курс и потом опять взлетит вверх. А в этой криптолите что поинтереснее, потому что здесь общая капитализация, которая там была у них, она небольшая. И есть шанс набрать огромные иксы, потому что проект как бы сам по себе интересный. И когда сейчас зайду допустим, хорошие крупные инвесторы, они могут смело нагнать там, допустим, даже сделать там 10 миллиардов, да, и как бы на этом взлетит курс. То есть если посмотреть топовые криптовалюты, чтобы она умножилась на 2, я даже не знаю, там огромные миллиарды, огромные суммы нужны. Здесь же все намного проще, как бы я такой проект даже назову относительно свежим. Цена привлекательная, да, просел немного, но нормально просел, можно как бы прикупить постоянно работают плюс новые листинги почему бы и нет в общем ребята я давайте оставлю ссылочки в описании под видео также в комментариях вы напишите что вы вообще думаете по поводу данного проекта нравится вам не нравится как вы вообще видите ваши инвестиции более детально ознакомьтесь с данным проектом мне интересно ваше мнение чтобы мы от этого отталкивались далее. На этом у меня все. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем удачи, всем профита, всем пока.